Капли падали, сквозь дождь пилел с трудом, Щетинясь баррикадами, московский белый дом. Сейчас, конечно, совестно, Но двадцать лет назад мы думали, Что в скорости здесь будет город-сад. Мы думали так давить наивные шуты, Что если нас не давят, то мы уже круты, Нам выдана свобода, совок не воскресят. Через четыре года здесь будет город-сад. Потом не стало бабок, Порядок обветшал, страна упала на бок и треснула по швам, Затлела по окраинам и двинулась на слом Отравленным, ославленным, оплавленным куском. Но мы не та порода, чтобы нас пугал распад, Через четыре года здесь будет город, сад. Потом герои забили, простились со стыдом, Потом разбили залпами тот самый белый дом. Потурили, позлобили, взъявились дети гор. Мы стольких там угробили, что страшно до сих пор. На тучи в час восхода плотнее всего висят. Через четыре года здесь будет город-сад. Потом у олигархии случился передел. Ведущие загавкали, Борис не доглядел. Смотрители клоповника отправили в полет. Тихоню подполковника из питерских болот. И вот толпа народа лобзает новый зад. Через четыре года здесь будет город-сад. Фронтов незримых войн, наряженный в царя, Я многое усвоил тебе благодаря. Я вызубрил как надо, без ложного стыда. Ни города, ни сада не будет никогда. Мечтать тяжеловато о веке золотом. И сад тут был когда-то, и город был потом. Пришла иная мода, прогнозы тут просты. Через четыре года здесь будешь только ты. Прощайте, баррикады, прощай, железный хлам, Мы были дураками, когда стояли там. Пора признать, спокойненько оставив торжество, Что кроме подполковника не будет ничего. Он с прыткостью любовника проник во все умы. Гляжу на подполковника и вижу, это мы, Осталось пить без прособа до белых поросят. Здесь нет другого способа устроить город сам.